Давайте, давайте, мужики, побил бы. КТ, КТ, КТ. Какие тайминги, ля! Не проси меня. Господи, ты такой гений, Чел. Господи. Сюда, на! Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я вместе с моей командой, которая называется Five Stones, играет медиа-лигу на 10 миллионов рублей при поддержке Минлайн. И что же это означает? Это означает то, что нас ожидает 28 карт. Нам нужно будет выиграть все команды, которые у нас будут против. Сейчас у вас на экране все составы, которые присутствуют на этой медиалиге. И наша задача — выйти из группы, а дальше начнется плей-офф, и он будет в реальной жизни со зрителями. И давайте я вас познакомлю с моей командой антика моу кураж варпач мы уже сыграли 10 каток, и у нас уже есть какой-то фидбэк по нашей команде, по нашим планам и нашим успехам. Давай, Антика, расскажи, пожалуйста, как тебе наш состав, и веришь ли ты, что мы выйдем в плей-офф, и какие у нас шансы на победу? Я в восторге от нашей команды. У нас вообще бомбический состав. Мы вообще в перспективе думаем забрать финал. Да. Вот, так что не расслабляйте булки. И смотрите, как мы будем выступать в финале. Моу, у тебя уже есть чемпионство на мажоре, ты чемпион мира. Будешь чемпионом медиалиги от Винлайн? Ну, я пришел к вам, чтобы принести вас к победе. Так что я надеюсь, что мы выиграем. Кураж, ты снял рукава как киберспортсмен. И у меня еще вот такие руки-базуки. Вау. Кирилл, что ты сделаешь с Теслой после выигрыша? Апгрейд либо продажа? Расскажи, пожалуйста. Не, нафиг здесь Тесла. Я хочу рассказать о том, что... Блин, ребята все в моей команде, ну в нашей команде топовые. Я немножко аутсайдер, и я хочу подкачать скилл, я буду над этим работать. Но то, как э, там Кураж колит, э, му, я не знаю, стреляется снайперки, Антика просто разно разносит нюк, а Шок просто спокойно вообще тоже раскидывает гранаты. И нужно просто мне подкачать скилл. То есть э, нужно, нужно вот еще лучше слушать э, командную игру. Ну а сейчас я вам покажу, как мы сыграли эти первые 10 каток. Давайте смотреть. Все игры в групповой стадии будут играться в формате БВ-2, то есть возможны ничьи. Вот так выглядит сетка на данный момент. Там ничего нет, но зато теперь вы знаете все 8 составов, их логотипы и названия. В сумме надо сыграть 28 карт, и у нас на это почти месяц. Сегодня я вам покажу все-таки не 10 карт, а 14, то есть ровную половину. У нас есть одно правило в команде. Мы не играем Мираж, и это самое важное, что нужно делать Играя в такие лиги Давайте приступать к самой первой карте И она будет против Бумыча Мы будем играть Инферно и Эншент Эти карты мы обсуждали и изучали вместе с командой Поэтому мы к ним более-менее готовы Давайте посмотрим, насколько это было сложно или легко Все, Давайте, давайте, мужики Давайте, мы просто затащим Так, нож? Давайте я могу первый вылететь, не? Не, мы все вместе, все вместе Да по Пока, -пока, -пока, -пока. Хороший. Красавчики, Хороший. да Первую победа есть, ребят Осталось еще 16 Я иду соло-б Стойте, два шорт, два лонг Два шорт, два лонг Ждите аркаду мида Усиление мида у нас со стороны 5 stones Да-да-да, угу. да, на сайте На сайте вроде а... Глубоко отошли. на сайте Вроде отошли. Не, близко, близко он без бомбы, да, я так понял? Сразу бегает на п-пачку, устанавливает на сити, читает это у нас кюраж. И умный. Тихо-тихо. Господи, ты такой гений, чел! Охуеть просто! Он успевает раздепустить эту бомбу, боже мой! Один. Один тюрьма. Красава. Лучший. Дай, Шок, деф. Шок, деф, шок Вы... деф. Я шок сижу дефа. Красавчики, красавчики. Лучшие! Ла, пикаю. Раз, два, три. Это а, не, уходи. Все, все. Уходи. Молодец. Вы смотрим, как мидры с заходом. Ну, моу здесь убивает, они а скажут. Да. Убил бы. О, а убил. Да. Middle, middle. да, да, да. А, 10 ты... хп, да? Попал? Да. Или ковры, или сверху. Найс, О, хорош, хорош. Заход внутрь планта, вполне себе реалистичный раунд. На самом деле Леди Пикса. Пока! Один минус есть, шока в ответе. Да, вот временем падает, рекрет на размене, бомба ставится. Ебать, прошу с ним. Убили Найс. всех, Лучший. Убил. У нас на какие-то гранаты летят. Просивый смок, я власть, кстати. Так, выход у нас. Опять. Двое красных, и Пока посмотрим, Посмотрим, как он будет забирать. Да, вот здесь минусует. Моментально Пок тоже минусует. Последний, у нас суперстас стоит, 7% здоровья. И... Че, он св... че, че он такой потный? Че он такой потный, да прекрати! И Чуть полетел. не отлетел. Бигал. Не наводится, у нас здесь суперстаз. Вторую, да? он варки. Вторую. Он в арке. Он В арке. Форме. На Фран... то, что, форме. Что что ж Ой-ой-ой, да, долетел. <смех> Лу лучший просто, лучший. У меня, у меня, у меня много. Рампу и контакт здесь будет здесь. Ну, вот здесь кураж. Ураж, кураж, хватит уже Анна. Тем временем падает все-таки внутри Б-планта. И что дальше? Можно ставить бомбу в ближайшее время, да? Кирилл, надо садиться дефить просто. Садись дефить. Понял, понял. Садись понял. Деф... Банан заберите. Банан, банан, банан. Найс, хорошо. Лучше. Лоу, он не заметил. А. Все, все, все. Его просто не прочекали в углу. И это минус еще от варпата в окончании раунда. Найс! Хорош! Это Хорош! Да, да, да. Я все еще смотрю. Бомба, бомба, бомба. Красавчик! Есть Спина, спина горит. Спина горит. Покажите нам спину, гайс! Покажите нам спину. Вот она, Кирюха, разменивает. При этом дау успевает погибнуть. От мол в ноускопе. Шок один на один против Поки. У Поки АВП в руках. Найс, nice, oh, хороший! Хорош. Красавчик! Но, а вот это, стоит вот это вроде удачно. Но, не, ну тут втроем просто дожарили. 5-10. Вот он, камбэк, от De XBix. Рекрент, вот здесь. За Xом. За Xом убили. Надо убить. Найс! Nice, хороший! хороший. хороший вот Бумачь идет вот здесь вот еще. Вот здесь грам залазит. Он Yeah. И Рустем остается соло против всех. И это раунд для дик -бикс. Вот он камбэк, вот он камбэк, дорогие друзья. Но! Супер Стас не справляется oh. стрельбой. 3 на 3 ситуации. Хорошо. Хорошо. Нет, с диглом. Дальше продолжения от него не будет. Однако Рустем вступает на это сражение. Ловит еще и поху! Что ж, это 15 раунд для 5 Stones. Забирай, забирай. Хороший, ребят, найс. Лучший просто. Близко, близко, справа. Найс. Спина, да. Но не попадает. Шок падает вторым. Два на два ситуация. И теперь она уже очень сложная. Антика. Посмотрим, сможет ли она тащить. Против Кирюхи. У того 28 восемь килов. Время работать против Дикбикс. Со спины. Умача должна была забирать Антика. Антика должна была перестреливать. И варпас один остается здесь. Ну что ж, путь войны смог кладется. Диффускит есть? Нет диффускитов. Вот это проблема. Ебать Нихуя сейчас сделал Кирилл, это момент игры Следующая против Blackstar состава Сыграем Dust2, который будет отыгрываться чисто на стрельбу Мы должны пощупать каждого игрока Я буду постоянно играть на Б. У нас есть заготовка, что я должен делать в каждом раунде Это кидать молотов, кидать гранату И просто выжидать С какими-то командами это получалось удачно С какими-то просто провалища Вторая у нас Overpass Наша следующая коронная карта Шорт, пленту, пленту, один. Ещ ⁇ ah. садит, Очень хорошо, oh. Ансика, oh. очень хорошо, oh. просто. Music, right? Ой, красава. Даю флешку no, no, no. тебе. No, no, no. Yeah. Я тебе в лицо дал. Вы, Вышла, да да, не надо, не <связь> надо. Ой, красава! Это лучший не шок. Не лучший. Не шок, лучший! Ему в ебало флешки летят, он убивает. Флешка от моего ищека этого. Выстрел, неточный. Два еще один. Попытается ли он третий раз пикнуть? Попытается! И, и, и все-таки а, эта встреча сложится для него не лучшим образом. Он яма. Подефай, подефай. Флешка. Бля, я не могу. А, а, не не бы. Он здесь а вот сейчас. А мою. ребята, слышат, вообще на что к ним Смит уже заходит. Как ну шел, как ну шел, шок. Аккуратно. Бомба бы. Халява. Халява. Просто помиду. Зарашили и ничего не смогли сделать с этим у нас. Тебе помочь, я подойду по пойду, Убил его. Скорее всего. Так, Серег. Тайминг сейчас. Серег. Тебя не уходит, Серег. Хорош. Ебать. Ебать! Это что? Бля. Убил, шок. Лучший Посути Есть О, еее! Еее! <свеч> а -а -а! Сюда, нахуй Не поймает, да, вот этот тайминг Который он не ловит, пока там Молодцы, ребята Я Сидел с девсом за туалетами, за вот этой перемычкой А, внизу. Качка, ребят, ну у -у -у, На урне один. Прикрой, месите. А, сзади! Просто шок, ебать. Сзади, сзади, на нахуй. Б... Минус ебало. Стоятный Кирилл Скрипников первым выходит, погибает. Но финик не простил у вот, таких варпача. Лонг, лонг, лонг, лонг, есть. Могу засмочить, мол. Игрока команды с 5 Stones. Как-то действующий профи. Но AirScape не простит сейчас просто из-за отдачного для себя угла. И в итоге второй раунд для брейв. Сзади, сзади, сзади. Блядь. и просто никого не выпускает. Головачку еще забрал, но тут четко упорец, мог арскей помешать. Сизда чуть-чуть не добежал. Повесил, но и Феник тот со в спину просто последнего забирает. Это был барпач. Вот этого парня он не читает. Кирилл, я понял, в чем был план. Кирилл хотел с минус одним фрагом закончить. Они тут ставят этот приколубики. Так, вопрос будет Забирает Головача, но он мстит Эрскейп в этой эмке. В итоге Антику тоже дожал, но Эрскейп расстрелялся. Видно, раскликался к концу этого верпаса. Забирает еще и Шока. Ну-ка, Сист. Дальше. Нож, Нож его шест. Ну а верпас живет, но в итоге Эрскейп забирает. Близко, близко, близко. Все, красава. Лучший! Лучший! Господи, Моу, какой же... Это на самом деле хорошо, ГГ, мы начали лететь ГГ, ГГ, ГГ, ГГ, нервничает. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте CSFL, и моя задача рассказать вам про то, почему этот сайт крутой. Начнем с того, что здесь три режима, это краш, джекпот и колесо. На каждом из них вы можете поднимать бабки. Ну а самое главное, тут есть боевой пропуск. Это означает то, что здесь у вас ожидает очень много халявы. Во-первых, мне выпал кейс кастомизации, аватар как код. Я соберу это, окей Но это не означает то, что каждый кейс будет таким К примеру, если вы будете проходить уровни и выполнять задания Вас будет ждать кейс с ценностью 226 долларов Тут 266 А миссии очень простые Есть единоразовые, ежедневные и еженедельные Я предлагаю попробовать эту историю Но как же попробовать этот сайт с большой выгодой? Все очень просто Нажимаем на пополнение И в секретном коде мы пишем Тебилиси И мы получаем плюс 40% к депозиту Закидывая 1000 рублей, вы получаете на баланс 1400. Ссылка на CSFL есть в описании этого ролика. Ну а мы идем дальше. Следующая катка снова против Blackstar. И все это не просто так. Каждая команда играет против каждой команды по два раза. И вот этот второй раз уже настал. Мы попробуем сыграть инферно и снова оверпас. Нет, ну, просто зашли вдвоем. Не ставят. Это фейк какой-то. Нет? Вон, налево. Это... Это А, ребят, это А! Серьезно, это. они зафриковали? Это. Зафриковали. У меня дефы смог есть. Надо убить э, типа. А? Деф, я, деф, раздеф, деф. я раздефлю, я раздефлю. Убил его. Туда, Коровый. чел, туда. Молодцы. Слышу, пушит, идут. Пушит. Убил одного. Пушу, еще, еще, еще, слышу. Убил второго. Эрик! Ты что делаешь, молодой? Я не смог, у меня мол молота да. удали. ай яй яй не сыграл здесь СИС, тем временем все таки ловит Шоку. Возможно, не стал так агрессивно играть, это щит так открыто. 1 на 2 не куража, может ли это исправить? Может, но не успевает. Слышит а, Лену Головача, получается забрать калаш. Там тем временем еще и антика. Какая приемка с пистолета Поэтому 250 две головы. Али, да, у него бомба. Трошь. Да. ТБ может тянуть тоже. А Чё-чё что, что сделать? Банан у нас, есть, смог на бомбы. БЛЯДЬ! Есть! Сид пытается шмор. промутиться в смахах, дает один хедшот и сразу же Кирилл добавляет против антики размены. Ольфскейп в спине, в спине зажим! Давай к ним сзади сейчас зайдем. Он ждет, надо он убить. не ждет, он надо не ждет, надо, он да. смотрит про свет. Надо убивать, надо убивать и увидит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой все таки шикого? дошло, дошло, дошло, Кирюха! Тройка, походу, Дай. тройка. Yes! Yes! Хорош! Yes! ЛУЧШИЙ! Okay. то Лево, лево. Руи, и, и руины, руины. Найс, nice! yes! И теперь уже 2 на 4. Ситуация патовая. Очень сложно при вам. Сист вытаскивает себе один килл. Дает еще и второй. Молни чекает коннектор, но переводится очень вовремя на Егора. Малый. Nice. No. Молодцы, ребята! Молодцы, ребята! Молодцы! Лучшая команда, лучшая! Кирюха чекает, хэдшот один, хэдшота у второго, видимо, не... А, есть, есть, а и Третий, второй. третий, третий, а Антика где? А почему халпы нет? Да пофигу! Куражу дали в момент его славы, и он его использовал на все сто процентов. Варпач еще и зажимает спину. Эрскейп, конечно, читает. Но тем временем uh, Егор Шип теряет бомбу. Эрскейп 1 на 3. Вот, теперь стоп инфа есть, и вот это... Да. Молодцы, nice. Nice. заехать с шашлыком. Мол, так просто, плес свой уже бежит. Саветка и... Все залетает у него. Можно играть, не пройти, не знаю. вон валяются. <фит> и второй, Алек. <фит> <фит> хорошая, хорошая. Ты, ты, ты, ты хотел кружок осуществить. Yeah. Я понимаю, <смешева> все нормально. <смешева> Вышел, мост. Ну Молодцы, Красава! лучше, Девайсы забираем Последний раунд, первой половины Но, мол, да что ж такое? это да что ж уже с Ну вот каждый раз, если ему дают второй раз открыться, он отстреливает Первый раз, не получается Банк Тачка один убили Банк Банк последний Один в один Найс! Найс! What? У меня банан Убил банан Красава Аккуратно подвал, аккуратно подвал, аккуратно подвал. Да-да-да, Дай мол. Вода. А Молодец, Варфай. И он остается последним. Для него эта карта, как и для команды Brave by Black Star, подходит к своему логическому завершению. Дайте зарежу как-то. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну почти. Ты его флешкой убил, что Убил. Да нет, это не я зарезал. Это А, ну все, да. Ладно. Молодцы, ребят, молодцы. Катка против дяди Доси из Басадо. Они усилили состав по сравнению с прошлым матчем, так как терпели неудачи из-за очевидно слабых игроков. Кира, если ты это слышишь, ты очень хорош. Играем инферно и даст 2. Ой, как хорошо. лучший просто. 91 другой будет. Да, друина уже будет. Квар. Ебать, выбежал. Секонд Мит в дверь. Молик! Тройка лаз, темная. Находится five stones. Должны это зажимать, должны зажимать. Да-да-да-да, закрываю. Да, да, Открываю. Зайди в бойлер, Опа. попробуй с балкона распикаться. Нет. Да, бомбы нет. 20 секунд. Надо играть. Да, бомбу надо брать, бомбу надо брать. Где-то тут должен быть на бомбе. Может, ковраг где-то сидит. <свист> Бля, Анатолий, битуем, битуем, И Антика вместе с варпатчем, теперь ду, уже... Опасный дух, хороший, здесь дым, на банан залетает, -хо -хо, один в один. пач. Да, там, надо справа, справа, справа, справа. справа, справа, справа, справа. справа правее, правее. Правее. Надо врывать, надо врывать, надо врывать, надо врывать. Хорош! Хорош! У -у -у! Убил Б. Всё. Я взял КТ, Тим. КТ, КТ, КТ! У нас с двух сторон одновременно, пока не очень хорошо работает, хотя размены есть И Киро, отлично! время-время помогать, и вот он, вот он открывается в конце раунда Дождёшься, на самом деле Киро, скорее всего, выходить будет Он Ой, ребятки Плашку даю на раз, два, три я вам Вообще, Отлично, Кира. Вот то, что нужно, то, что нужно. Включился парень четвертый минус в голову. Здесь пока что форс от файстоунс не работает, но кураж. Кураж, Ш <сосвязь> <жбан ловит. сосвязь> Это что за ловит? Что ты ставишь, братан? Катай, катай, катай. Надо убить его, надо убить. Он посередине стоит. У них чисто Кира ебать э хуярит. Ай, Петуев, это Тайм, просто плач Блять, Бля, ну мы Мистер. хотя бы килл стрик прервали нахуй <laughs> nice, Хорош, Хороший, Кирилл Есть, есть движ на лонге Нормально, нормально, нормально Шок, слышу, близко Выбил двоих no, no, Еще, еще, еще в коробке есть Молодцы, красава хорош. из того, что он на даке это сделал Хорошо, Кира, флешечка здесь подмой. Иршоп, браво! То, что нужно, то, что нужно. И дося включается здесь вторым темпом. Опять же, куража здесь. Раунд, по идее, отправляется в копилку у нас. Ребята из басада. Кира еще и шока забирает. Кира пиздец. Взял на удушающий, такой не контрится. Кира в упоре. Но тут флешка есть. Его порел забирает Варпача. Это 8-7. Это выигранная половина для Басадо. Очки? Окно! Убил окно. убили? В тэшки, справа от тэшки В углу Ай, почти Авик Не пикай. Найс хорош! Ееееееееее Работаем Воу, Хантик Еееее Молодцы ребята, сейчас смотрим игру с АФК и ебём пафов Ой, это было очень плотно если честно Кира пиздец вообще овощей башал. И, наконец, самая интересная встреча. У нас были игры без поражений, но только сейчас у кого-то из нас появится провал. Будем играть впервые нюк, а потом перейдем на инферно. И поверьте мне, пик одной из этих карт была фатальная ошибка. А, вот наверху а есть. где он? Он наверху. На будке где-то Понял. Где последний? Ай, почти. Охуй, мы их выиграем. Мы сыграем красиво. 5, ой, да. ой, ой здесь Глок от Варпача. И в итоге Фандер находит свой фраг. 3 в два большинство для защиты. Не успеют а же? Нет. Успели. Я не вижу просто. У успели, а успели. Успели, успели, успели. Нет. серьезно? Нет. нет. Так, сюда уже идет бустер. Видит первого. Погибает Шок. Бля, два авика идут Это пиздец убивать, умоляю. Вентбил. Вентбил. лучше лучше лучше Вентбил. Вентбил. Вентбил. Лучше, лучше, Вентбил. Вентбил. Вентбил. Вентбил. играем в наглую просто в наглую играем. Nice. У -у -у -у! Лучший просто. И мейн, мейн ласт. Мейн, мейн. Ставьте в закрытую, он ласт. Ставь. Раз, два, два три. Гоу, гоу, гоу, гоу. Хороший. Yeah. Шок, yeah. лучший, ебать, yeah. лучший. Здесь главное не проебать, который тоже с Выходит, Ой. отлично, уки. И ситуация один 2 один. След экрана. Играет складч. Антика, очень грамотное решение. Слушай, Фандер сейчас к ней прям придет. Какие тайминги, ля. Нихера себе Антика прочитал. О, господи. Лучше просто. Продолжай так же. Бомба. Дверь, дверь, красная! Дэй! красный один. Три дверь. Дверь, Справа за дверью, справа за дверью. Бомба упала, бомба упала. Упала бомба. Так, ну что, времени 23 секунды. Фандер проигрывает, перестрелку Антика. Да, нет, нет, Бабок нет, Где? Рампа. Будки, может быть. Будки, будки, будки, будки. Вышел из будки. Будка последняя. Молодец. Давайте нафиг. Добираем, добираем, так же Будка? Найс! Хорошо. Они на панте. Девятка, авик и вставит, а уже. Перевел. что так убегаешь и я пизда, меня пустят. Близко. Ой, блядь. Блядь. Распикать неплохо. Фандер здесь забирает. Бедный-бедный скаут, его тоже должны здесь выкуривать. Бустер хороший, хоть что по антике. Да. Две, дверь очень много кидают гранат, очень много разных. С мейна заходит, Антика простреливает вентиляцию, и здесь Фанта работает против нее, это победа, 16-12. А. -а, -а. Не, ну надо ты... файтиться хоть раз, типа рампу, хоть раз, типа, по файтить. Гоу подойдем к контакту? Да, да, да. Два, два, два еще, два еще, еще, еще, еще, найт. Зади, зади, зади. Твой твой раунд. Слышь, она улыбится. братан. Он в анвейбе? Бомбу можно брать? Бомбу запилить. Убил. И можно бежать. Али лево. Ааа, НТ. Банан игрок, это банан игрок. Есть! Хорош! Шоу! Лучший! НТ, НТ. Ой-ой-ой, oh, какая халява! Насовать первого. И уже разыграю ситуацию. <съем> Рык Рык м. М. Я Я не... Не... А, ЛП, возьми, под тобой LP. А Сок. Это двое взорвутся. Нет, не взорвутся. Может живет, в уголочек. Ну он О, банан пушит. Давайте банан, давайте банан запушим, мы ни разу не делаем вас. Да, смог, это. Да. Катай, катай! Нормально, блядь. Бегут двое. Перетягиваются. Остался еще один там же. Молодец. Бустер, браво. Что, ну надо открываться. Вместе? Вместе надо было на рефраг Нет, она нормально, она раунд берет, Она берет раунд. Пеееть? Ну я думал, она либо там, либо там выйдет, блядь. Она же не был уже до конца сидеть там. Братан. Хватит, ладно? Не, нет, пикай, да. Ай, бил. Лучше. Лучше, блядь. На Эрик, молик, Дай куда-то. На капель и туда. Тройка! Хороший! Найс! Дефай, дефай, депой! Это очень страшно было. Хорош! Да, руина не... может, быть, может быть, Эрик, руина, я Понял, может быть, я понял. Запел. Хорошо. Смотри, е, красавчики, Красавчик. лучше. Спасибо. Нет, все, контроль, давай вот здесь, все контроль. Что? Мап поинт! Два! Два Мап маппоинта! Для пяти камней. Есть middle, есть middle. Ковры. Ковры. Оба ковры. Давай! -а -а -а -а -а! мужики! Но, да, О, я Красавчики, Блять, я пошел учиться стрелять, да, Я его рот ебал, блять. Ебать. просто. Сосать плюс Каточка против козлов. Мы-то пикали до Эншента и Оверпасса. И нас удивила их игра. Мы были абсолютно не готовы на одной из карт. Их пики были абсолютно нечитаемые. И в большей части я виню себя за эту игру, потому что я не принимал нормально А. Ребята почувствовали, что там проседает защита и начали идти только туда. У нас начинается уже, между прочим, пистолетка на самой прекрасной карте Эншент. Вот, пожалуйста, первый фраг пошел. Слушай, ты что-то знаешь. Да, Красиво, а -а -а. умничка. Я захлеваю. Тут близко очень. Срай. Я так понял, они будут укреплять Б сейчас и мидл. Можем A, да. можем A резко выйти. Да. Хотите Давай, так? Да, лево лев, лев, упор, лево упор, лево лев, упор. О, это хотя бы плюс деньги, да, да конечно же. Но вот все-таки, да, мегараж был очень вовремя. Кирилл, не пикай. А -а -а. Да ёпт. Не пикай, не пикай. Там еще есть в. Хорош, Макс. Хорош. Да, а, Хорош. Молодцы, ребят. Мегараж тут. и лево. Убил спину. Ну, вот мегараж, например, делает один прав. Молодец. Не, на самом Нормально. деле, норм... можно Да можно. не, хорошо, хорошо, хорошо. Нету Мегараж, он голенький, выезжает. Голый пистолет, голый автомат. Работает ее руках неплохо. Кто-то его ждет здесь. Оп! Идеально. Мало! Молодцы! Вышел? Лонга, на лонге, да. Я даю флешку. Давай, вышел, вышел да. Найс. Найс, хорошая флешка. Бля, флешка прям идеально yeah. в тайме. <laughs> даю смог. Блядь, я не успел ее со смоком. Yeah, yeah. смок, смок. Вышел нет, с нет, миду наверху. Будет лучший просто. Ты просто говоришь есть смог? Там не пропускают, там знаешь, там вот эти вот нудные смоки. Да, вот этого. очень мало. кп, а варпач нет. Авик, авик у меня. Ай, НТН. Неплохо. О, пиздец. Три пули. Три пули. За Нет! Нет! Хорош! Это, Это Эй, Сантика! Эй! эй! Давай я побегу. Кто был там? Прямо сейчас. Да, Молодцы. Идите на... Она просто, что? Ой, красавчик. Да, мол, сейчас какие-нибудь... Да, хочу бомба, хочу. Вот. О, это... Он успевает, кстати. Много бы хочешь, между прочим. обида. а а обида, обида! Найс, хорош. Лучше. Есть, на пленту! Хорошая попытка. 6-9, гоу все-таки берут не такое уж плохое количество раундов, будем честны. Еще! Айк, <сосы> Близко машина, блин, бурзовик. Лонки машина, лонки Ачки. машина. Убил. еее. Да, может быть. Убила 90, еще девятку. Есть! Углок. Давай, Я, я тебя жду, победит. я тебя жду, Аня. Право банк. Ань, дефит надо, Ань, дефит надо. Шок, забери банк. Хорошо от похода. Банк, банк! Есть! Найс, бля, лучшие! Живи, живи, живи! Хороший, блядь! Ухожу. Найс! Хорош! Забрал без замены, вторую с и сложновато пошло. Так что ничего страшного не происходит для... Молодцы! Найс. Лучшие! Ух, хороший. хорош! Молодцы! Блядь, ну, хорошая была игра, хорошая. Мы находимся на данный момент на второй позиции во всей групповой стадии. Следующая игра для закрепа в этой группе против Fixers. Мы будем играть Overpass и Эншент. Как вы поняли, у нас есть уже коронные карты. Это Оверпас, которую мы хорошо и постоянно выигрываем. Это Инферно. И иногда у нас что-то получается на Эншенте. Но нужно его отработать. Копикать его дальше. Давай. У меня шорт, у меня шорт. Тронов там мало. Красава. Красава. Главное еще как Антика все-таки примет, примет тех самых ребяточек. Минус три хотели. Подождите на нож. Нет, Алмайзер все-таки по 250. Красава. Красава. Могу встать, Шоп. Где? Красава, лучший. Выходит. Шорт, шорт, шорт. монстр нет. Шорт, шорт, шорт. Ань, помогай. Трое на Б. Лучше. Стоп, стоп, Он, а тут стоит? Красиво, красиво разыграли. Все еще. Вот, а вот тут, да. Вот тут уже больно. Ну, знаешь, в что-то. Проверить, проверить. Ой, попасть. Во-первых, для начала. Хорошо, с юсты ничего страшного. Тут есть еще один желающий получить по себе пулю. Это как раз таки Феня. Действительно, 75 хп, так найд в руках, хедшот от антики. Я дойду, а, я дойду. А, а, убил одного. Убей, бей, би Найс. Красава а, лучше. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Не встречаюсь. Новый фраг получай. Хэдшот. Тантика уже зашла через позицию банка в спину. Молодцы. Почилили, теперь это, сейчас соберитесь на вторую, нахуй. Сейчас, да, вторая обычно патрили нам надо. На Б раскид, Б раскид. Есть! Стоит рядом. Двое. Сюда, сударя. Какой замечательный путь! Ебать! Ебать Я хуел! Там Каравайлову тоже. Красиво, красиво. Трое, <связь> за Xbox. А, Трое, все там. Еще там. последний там же. Я Это супер. Я смотрю, проход. Хорош Красавчика. Про Найс, да, nice try. Все хорошо. Тихо-тихо. Он на КТ. А, Он на КТ. Да, да ебать! Блин, Боже. Пиздец, ни не, по не попал. Найс что, что за мужчина? Видит в КТ одного, второго алмазер забирает, Буквально-таки фармит всю команду фиксерс. Тихо-тихо, его пока еще не прочекали. Вот сейчас. давай-то, давай не получается. Нужно раунд взять один. Надо Эрик убить спину. Бля, они со всех дыр зашли. Но у тебя еще целая команда оппонентов. Ну успел шок сделать минус по Делайту, выбил девайс это нормально. Сидит, сидит, сидит Против алмазера, как же сложно будет Справа скорее всего сидит Надо бомбу забирать да. Убил Слушай Убил Сюда ставить? Да, ставь, ставь, ставь. Охуеть Сука, вот прям в стайминг посмотрел на меня. Виска, пленту, за плентом. И Лоу, сударь. он залезет наверх, Лево вышел, oh, лево вышел, лево вышел, лево вышел. Найс. Найс, блять. Бля, ну сказали. Yeah. Ладно, все, я завалил. Yeah. Справа, справа, справа. Yes, Есть, сидит, да, блять, за пальмой. Два, еще yeah. один, еще один. Темп, темп, Хороший шок, убил хорош это первые наши допы. добро пожаловать на голодный нахуй игры он хотел дехать убили убили нет слева слева банан эрик банан на последнем патроне просто хорош найс Чтоб монитор не разъебал, нормально, блять, вот так нахуй, Ра -рай -рай -рай. вот так, блять. Хорош, Кирилл. В этом ролике было 14 карт, будет сыграно еще 14, вы увидели ровную половину, и уже совсем скоро решится, какие 4 команды пройдут дальше в плей-офф, а какие вылетят и будут ждать новую медиалигу. Следите за этим в прямом эфире медиалиги на Twitch канале ну или же на этом канале в виде видеоотсчетов, как этот. Подпишись, чтобы точно не пропустить вторую часть. С тобой был я, Эрик Шоков и команда Five Stones. До следующего ролика.